НАТО же нападет. Зло напало, хватало за... въебало. С Новым годом. И сейчас мы с Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуй. здравствуй. Есть какие-то вопросы, интересные что-то спросить? Вернее. Ну и так, в целом, сам как. А, -а, а, нормально. В принципе, вс, Вы как? Да я так, потихоньку, да, вот это. Да. А откуда? Ленинградская область, город Новоладово Прикольно Прикольно. Прилеты не ожидаете, да? Нет, нет, нет только... А если будут, что делать? Да, э -э не будет Не будет Ну а вдруг? Ну, а Куда вдруг... бежать? Да не будет а в... Да представь, что такое Ленинградская область И представь, какой прилет, прилет. Иди, клетой. Ну ты, блядь, перекинулся, не то. Так, не, а если НАТО же нападёт, У них там Но могут... А если бы у были бы яйца, то она была бы дедушкой. НАТО могло бы напасть уже очень давно. Братан, давай в это... Ну, ну, Распись тогда, если ты совсем.. Да не я руфлю, блядь, это щ ⁇ пно. На пропаганда. Молодец. Молодец. А, чем вообще, чем занимаешься? Музыкант? Иногда. Прикольно. А стены там вот это вот это, это, это, это я так понимаю, пирамидки или, или обои черные? Как он, блядь, забыл. Короче, не пирамида, как он другой-то конус. Нет, не конус. конус. Короче, другой фото. Поменьше, подешевле. Короче, Прикольно. Пирамиды. Акустический поролон, да вот. Прикольно. Ну чё, что могу сказать? С новым счастьем.